Неделя отлично подходит для завершений, подведения итогов и выбора нового направления. Многим удается выйти на правильный путь, составить реальный план на будущее и подготовить себя к новым начинаниям. Новолуние в Раке способствует адекватному эмоциональному состоянию. Поэтому многие люди правильно воспринимают происходящее, устанавливают рамки, за которые нельзя выходить. День новолуния в Раке идеален, чтобы помириться с человеком, конфликт с которым слишком затянулся и вызывает у вас беспокойство. В течение этой недели легче получить прощение. Луна в четвертой четверти, а также новолуние, что дает минимум эмоций. Главное подобрать правильные слова и не бояться показывать настоящие чувства. Уважаемые дорогие зрители, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, то, что вызывает тревогу, обращайтесь, контакты на главной странице и под видео. Чтобы не произошло, не впадайте в отчаяние, астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход. Далее по дням недели. 5 июля, понедельник, убывающая Луна в Тельце в гармоничном аспекте с ретро Плутоном затем соединяется с негативной кармической точкой черная Луной» – день искушений и соблазнов. Период Луны без курса в этот день с 19.56 до 4.23 утра следующего дня. Многие проходят процессы трансформации, чему способствуют испытания деньгами, кризисные ситуации, также собственные страхи и фобии, которые поднимаются из подсознания. При этом каждый человек имеет набор инструментов и приемов, которые помогут противостоять этим роковым влияниям. Основной из них – самоанализ. Важно побороть своих внутренних демонов, которые в этот день очень сильны. Могут быть проблемы с проявлением индивидуальности, оригинальности, гениальности. Люди неприятно удивляют друг друга, показывают все свои негативные стороны. Многие в этот день концентрируются исключительно на своих личных потребностях, не обращая внимания на окружающих. При высокой осознанности и понимании кармических процессов, начав преобразование себя, изучив особенности собственного поведения с целью понять, что побуждает к тем или иным действиям, можно добиться качественных изменений в своей жизни. Прежде всего, открыть интересные перспективы в финансовом плане. Ведь гармоничный аспект Урана с Солнцем этому способствует. Аспект «Секстиль» между этими планетами вознаграждает тех, кто работает, не сходит с дистанции при первом же препятствии, занимается своим духовным и личностным развитием. В начале недели многие пройдут небольшую проверку на тему того, насколько зависят от материальных ценностей. 6 июля, вторник, убывающая Луна в Близнецах, в соединении с Северным узлом, ретро-Нептун в квадратуре с Меркурием. Обе планеты сильные, в статусах управления. Возникает много противоречивых ситуаций, которые необходимо преодолевать. Плохо получается работа, требующая соблюдения деталей и точности в расчетах, в документах. События сегодняшнего дня оказывают большое влияние на будущее. Соединение Луны с северным узлом оказывает благоприятное влияние на людей, так как помогает соединить воедино собственные потребности и реальные возможности. Хотя напряжение Нептун-Меркурий может принести иллюзорность восприятия. Опять же, все зависит от уровня осознанности человека. Кроме Хочу, есть еще и реальные объективные обстоятельства. Вчерашний день, понедельник, 5 июля, идеально подходит для того, чтобы поработать со своим внутренним миром, заняться самопознанием и избежать неверных решений сегодня, 6 июля. Все, что происходит сегодня, 6 июля, поможет или будет препятствовать реализации ваших планов в будущем. Если не уверены в себе и своих силах, не принимайте серьезных решений в понедельник и во вторник. 7 июля. Среда. Убывающая Луна в Близнецах в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном, исходящемся в соединении с Меркурием. Венера в оппозиции с ретро-Сатурном. Напряженный день. Отсутствует рабочее настроение. Если есть возможность, то с 5 по 8 июля отдохните. Сосредоточьтесь на себе. Ну, Желательно где-нибудь уединиться. Если нет такой возможности, придерживайтесь срединной позиции. Сотрудничество и компромисс, а также более консервативный подход к делам важны как никогда. День неблагоприятен для посещения официальных инстанций, для поиска понимания и финансовой поддержки. Могут всплыть недостатки и ошибки ранее проведенных финансовых сделок. Возможны денежные, имущественные и хозяйственные затруднения. Не исключены размолвки и расставания, причиной которых являются материальные противоречия. Тем не менее, день благоприятен для пересмотра вашего финансового плана и собственных потребностей. Возможно, пришло время экономить, чтобы в будущем приобрести то, что действительно нужно. 8 июля, четверг, убывающая Луна в Близнецах до 16.50, после чего переходит знак Рака и строит гармоничный аспект с Юпитером, планетой Большого Счастья. период Луны без курса с 7.21 до 16.50 по киевскому времени. Уран в квадратуре с Венерой. В любых взаимоотношениях все складывается очень непросто. Возможно, неожиданные неприятные повороты событий. Могут произойти странные ситуации, когда вы оказываетесь среди людей, которые вас не понимают и даже осуждают. Например, за ваш внешний вид, политические взгляды или ваши убеждения. Это может произойти самым неожиданным образом и на разных уровнях. Взаимоотношения с окружающими также могут измениться настолько, что вызовут у вас чувство неловкости. Эти обстоятельства могут привести к приобретению полезного опыта, даже если сложившаяся ситуация поначалу показалась вам проигрышной или неприемлемой. Побеждает тот, кто проявляет свою индивидуальность, но приветствует коллективную деятельность, групповые интересы. До пяти часов вечера не стоит что-либо инициировать, начинать новые проекты, так как период Луны без курса не подходит для этого. Вечер идеален для семейных встреч, общения с романтическим партнером, с родными и близкими. 9 июля, пятница. Убывающая Луна в Раке в гармоничном аспекте с Ураном. Насыщенный день. Луна сильная в статусе управления, что способствует хорошему настроению и психическому спокойствию. Разнообразие в делах, появление неожиданных прогрессивных идей, интересные встречи делают этот день благоприятным. Решаются некоторые дела с друзьями и коллегами. Хороший день для неформального общения, обсуждения будущих проектов. Также подходящее время для реорганизации работы, покупки оргтехники – это день пересмотра мотивов, духовного преображения, очищения Авгиевых конюшин внутреннего мира. Ведь 9 июля это 29-й лунный день, мистический. Его называют днем Гекаты и часто связывают с негативом. Но не стоит ничего бояться. 9 июля это день, когда Луна встал в все управление, а повышенный самоконтроль. Поможет избежать неприятностей и произвести обновление в своей жизни. Благоприятно скажутся на домашнем климате усовершенствования, нововведением в доме. 10 июля, суббота, 4.17 по киевскому времени новолуние в раке. Об этом событии я говорила в начале подробнее в отдельном видео посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Вериод Луны без курса. С 19.10 до 3.20 утра следующего дня, ну, то есть до 11 июля, это воскресенье. Растущая луна во льве способствует радостному, приподнятому настроению. У многих появляется вдохновение, происходит творческий подъем, усиливается чувство собственного достоинства и потребность в признании. Желание показать себя с лучшей стороны и заслужить похвалу очень явно. Всем стоит обратить внимание на свой внешний вид. Если не успели сделать прическу или купить обновку, лучше не появляться в общественных местах, так как вас обязательно заметит тот человек, с которым вы никак не планировали встретиться. А отросшие корни волос и видимая седина или не сделанный маникюр испортят встречу и не даст расслабиться. Эмоции в этот день могут быть яркими, иногда на показ, особенно у представителей огненных знаков – овна, льва и стрельца. Кстати, все тайное становится явным, поэтому если есть что скрывать, будьте осторожнее.